Дорогие друзья, добрый день! Сегодня я хочу поделиться с вами своим результатом по итогам марафона Детокс Большая Чистка. Закончился месяц, и в этом месяце мы принимали вот такой продукт наш, Истоки Чистоты. Вот такой фитосорбент очищающий. Был там у нас чай печеночный, и были вот такие вот контроль аппетита пакетики, пол пакетика, вернее пакетик на пол стакана воды. И вот это все в комплексе, в комплексе конечно здоровым питанием, за рекомендации которые фича каждые два дня давала нам на электронную почту я получил неплохой результат минус 2,5 с килограмма веса. прекрасно подключайтесь и вам поможет.